Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева, и вы смотрите мой блог о Dance. Сегодня у меня в гостях Алексей Поряднов, победитель азиатско-тихоокеанского соревнования по полдэнс 2014 года, а также профессиональный тренер по экстремальному пилону. Сегодня Леша покажет нам элемент, переход из стойки возле пилона в эль -сид. Поехали! Отлично! Всем привет! Итак, разберем этот трюк. Для начала нам понадобится стойка на руках, возле пилона. Да? Выглядит следующим образом. Твистовый хват, упор в пол, как вариант со сведенными ногами, либо вариант с разведенными. И второе, это l sit также возле пилона, как конечная позиция. Внутренняя рука, плечи вниз, вариант со сведенными ногами, вариант со сведенными ногами. И теперь попробуем сделать более простую версию этого трюка. Это переход э, со разведенными ногами, соответственно. Исходная позиция. Стойка внутреннюю ногу. Затягиваем за пилон, разводим. В этой позиции вы плечи поднимаете наверх, ноги на себя и аккуратно переходите в позицию со разведенными ногами внизу. А для того, чтобы переход был э, намного проще, во время того, как вы поднимаете плечи, постарайтесь спилон переместить с плеча на свой бок. Ноги максимально к себе и плечами поднимаемся наверх. Вес тела на внутренней руке, соответственно, внешняя рука, стоящая на полу, вы высвобождаете вес тела и аккуратно проворачиваете руку на основании ладони. Попробуйте это несколько раз. Если начинает получаться, то, соответственно, можно перейти уже более сложному варианту. Это вариант с сведенными ногами. Действуем по аналогии. Наша позиция. Вытянутые ноги. Ноги на себя, плечи поднимаем вверх. Аккуратно переходим. И занимаем конечную позицию. Все то же самое. Пилон уходит с плеча на бок. Плечи поднимаются вверх, ноги максимально близко к себе, рука проворачивается на полу. Старайтесь все эти движения делать на выдох. Потянули плечи, выдохнули, максимально сократили мышцы брюшного пресса, потянули ноги на себя. И в конечной позиции зафиксировали точку. Итак, осмотрим основную ошибку при изучении этого трюка. При переходе вперед вы оставляете пилон на уровне плеча и, соответственно, получается вот такая вот штука. Вы уходите вперед просто катитесь на свои ягодицы. Почему так происходит? да Очень длинный рычаг, соответственно, тяжело его потянуть. Соответственно, самое основное, на что обращайте внимание при изучении, это переход пилона с плеча на бок и вытяжение плечей вверх. Ну и плюс у многих возник на первых порах... Э Определенный страх падения вперед. Для этого можно поделать просто кувырок, чтобы разогреть и плечи, и плюс немного освоиться с полом, да? Встали, аккуратно перевернулись, почувствовали движение. Ну и в принципе это такая очень основная ошибка, на которую старайтесь обратить внимание. И если вы на первых порах ее будете убирать, то изучение пройдет очень легко и гладко, и трюк получится обязательно. Сегодня у нас в гостях был Алексей Поряднов, который показал нам переход из стойки возле пилона в эльсит. Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!